Всем привет, сегодня я покажу вам экран по сбору бесплатных сатошек биткоин, биткоин кэш, эфириум, Bitcoin, экран жирный, регистрация простая, email, пароль, подтверждаете пароль, приходите на почту, подтверждаете email, заходите на экран, вводите капч с дегрантами. отверждаете, нажимаете следующий, закрываете, выбираете картинку, которая единственная, нажимаете, нажимаете продолжить. Плюс тоже упали. Кран тоже выводит, но он работает с одним кошельком. Только вот. С кошельком, вот с этим ссылочка на кошелек будет в описании. Вот я выводил уже спин. от 8 февраля, так что кран платит, регистрируйтесь, собирайте Сатоши, сейчас еще на вывод закажу, вот у меня латкоины собрались, ну Вот нажимаю латкоины. так, захожу на кошелек, нажимаю депозит, Беру номер кошелька откоин, копирую, И вставляю, нажимаю F нажимать. я просто средств от сделки. Выводил 8 числа. И вот еще одну заказал три подтверждения. Так что регистрируйте. Ссылки на все будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.